Привет! Мы только что закончили наш первый субботник в городе Севиш. Мы сами не отсюда, мы живем за городом, но частенько здесь бываем. Город замечательный, практически чистый, и мы решили сделать его еще более чистым. У нас собралось около 10 человек, взрослых, не считая детей. Собрали мы около 6... 200-литровых мешков мусора. Прибирались мы около кинотеатра, около детской площадки. Пошли вдоль озера, набережную почистили, площадь. Я сюда пришла, чтобы очистить себе от мусора. Я хочу, чтобы был мир чистым, без пластика. И надеюсь, что сибижане тоже будут об этом задумываться, глядя на нас, и не перестанут мусорить. Потому что я очень люблю этот город, мне нравится он. Мы здесь гуляем, мне кажется, чтобы здесь тоже было такое впечатление у людей. Такое у меня было первое. Я когда сюда пришел, здесь было чисто. И теперь хочу, чтобы все, кто сюда приходит, тоже видели, как чисто и красиво. В следующий раз мы думаем прибраться уже где-нибудь в другом месте. Скоро пойдем на разведку. Если есть какие-нибудь у вас варианты, то присылайте. Присоединяйтесь к нам в следующий особо.